Воздушного змея. Да ладно. Папа! Выше, выше, подними его выше. О, идите нахуй. Ты что, дурак, бля? Он летит, видишь? Да ладно. Эээ, <связать> ты что, ты ч, Ты дурак, бля? Луис! Я тоже хочу запустить. Папочка, <связать> ну сейчас же моя очередь! <связать> да ладно, да, да ладно, ладно. Ладно, ладно, всем ладно, да. Всего ладно, минуту. Луис, не пускай его на дорогу. Города на уях за пенсию. Держи его, <связать> Луис! Лови его! Скрывай! Держи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА